Всем привет! Итак, итак, итак, э, по мере того, как я э, делал там обзоры на те игры, которые можно собрать и запустить под Linux, я заметил, что большинство из них, ну не большинство, а многие, э, написаны с использованием SDL. Что такое SDL? Ну, Википедия пишет, SDL это свободная кроссплатформенная мультимедийная библиотека, Реализующий единый программный интерфейс графической подсистеме, звуковым устройством и средством ввода для широкого спектра платформ. Короче, она поддерживается для Linux, Windows, MacOS, iOS и Android. Также доступна для языков, многих языков и все такое. Короче, кроссплатформенная библиотека по работе с графикой там со звуком с а, джойстиками и все такое вот и есть список игр но здесь список не полный потому что какие-то игры я видел э, которые были написаны с использованием SDL но не все так вот в основном это 2D игры но даже вот есть 3D ну SDL там наверное постольку поскольку используется хотя Хотя, фиг его знает. Короче, я решил, почему бы не запилить какие-то уроки по SDL. И чтобы не придумывать свой велосипед, свой велосипед вот здесь где-то была ссылка на туториалы. Я нашел вот такой вот туториал. Да, я беру чьи-то уроки, не свои. И об этом я честно и открыто говорю. Вот эти уроки. Соответственно, вы можете... Чтобы не слушать меня не смотреть, просто брать и читать и делать. Либо же вы можете брать и смотреть меня. То есть я буду стараться, ну как, где-то я буду добавлять не то, что свое, а чуть-чуть в расширенном варианте, наверное, вот. Чем здесь написано. Дальше я заметил, что здесь уроки, они такие маленькие соответственно я так подумал и решил что у меня видео тоже будет в соответствии с уроком вот что тут э, дается то у меня тоже будет возможно я даже внесу какие-то свои изменения ну, без этого никак э, то есть да для этого нужно потрудиться ну к примеру там может быть вывод будет hello world а я просто напишу тест это тоже немало усилий нужно для этого сделать но что-то, конечно же, будет от меня в том плане, что я покажу, возможно, справку, возможно, какую-то функцию детальнее рассмотрим и все такое. Короче, но большая часть, подавляющая часть информации, конечно же, вот отсюда. Есть. Дальше у меня будут уроки, например, 1, 2, 3, 4, 5, а потом вдруг выйдут 8, 9, 10. Это означает, что 6 и 7 на платной подписке в Патреоне. Вы скажете, что за бред в платной подписке Patreon, ведь можно же это все тут посмотреть. Конечно же можно, и я вас не заставляю, я вам показываю, откуда я беру. А Patreon это способ поддержки канала, чтобы канал развивался. Вот, ну, думаю, все. Приступим к первому уроку. Это все, как вы видите, будет происходить на Ubuntu. Соответственно, если мы кликнем первый урок здесь, сразу пойдет установка этого всего. Я же, в свою очередь, это показывать не буду. Единственное, что я покажу, так это то, что я устанавливал это все из синаптика. Тогда, когда еще мы... Тогда, когда я еще делал обзоры вот этих игр. Так вот, и вот здесь нужно было бы установить там либо sdl где-то тут. Ну, вот, наверное, dev. Development files for sdl. Возможно, еще что-нибудь. Короче, короче, вот так вот. Вот, это я пропускаю, соответственно, соответственно к шагу 2 перейдем, и вот здесь шаг 2, и непосредственно сейчас в Qt посмотрим. Что в Qt, да, я использую Qt Creator, соответственно, здесь просто нужно будет подключить либо sdl2, вот, и непосредственно, непосредственно. То есть в каждом уроке вот будет ссылка непосредственно на этот, даже копирайты сохранены, вот. Ну что ж, приступим. Что у нас в этом уроке? В этом уроке просто создание простого окна. И начинается наша программа с того, что у нас есть ширина и, вот, ширина и высота экрана. То есть это мы задаем в пикселях, это две константы. Дальше, дальше, что, что нам нужно? Ну, для того, чтобы что-то нарисовать, SDL, конечно же, использует какие-то свои переменные, переменные функции. Вот в данном случае мы заводим указатель на какой-то объект. То есть сама SDL написана на языке C, поэтому это не классы, это обычно какие-то структуры. Так вот, заводим переменную window, которая будет указывать на окно, и screen surface, это у нас поверхность экрана, то есть с помощью, то есть эта переменная будет указывать на указатель, да, на некую структуру, на объект вот этого типа, и обращаясь к ней мы сможем что-то там рисовать. Дальше, самое важное, чуть ли не самое важное, перед тем как использовать хоть какую-то функцию из SDL, нужно сначала вызвать sdl-init. Что такое sdl-init? Давайте откроем вики. Вики uh, и в вики вот здесь откроем api-by-name. Можно по категориям открыть, но по категориям нам не надо. Нам надо по имени. По имени, вот по категориям. Здесь, ну как, можно и по категориям, но нам по имени надо. Дальше нажимаем Ctrl-F и вставляем то, что мы Скопировали. А скопировали мы имя функции. Итак, смотрите. SDL init. Используйте эту функцию для того, чтобы инициализировать SDL библиотеку. То есть перед использованием всех других функций SDL нужно первым делом инициализировать библиотеку. Сюда передаются флаги. Что это за флаги? Ну, эти флаги расписаны вот здесь. То есть в данном случае мы передаем init видео. Это видео под система. То есть, автоматически инициализируют э, какие-то события э, Вот. Ну, что это все такое, я думаю, в, в, в последующих уроках мы разберемся. Дальше, смотрите, написано, если вы хотите инициализировать э, подсистемы отдельно, э, вы можете вызвать sdl init и передать туда 0. Соответственно, где-то э, в своей программе поэтапно инициализировать под модули. Вот. Соответственно, соответственно, давайте посмотрим, что это за функция. Она возвращает а, значение типа int. И если а, будет возвращено 0, значить а, или минус, значить у нас проблемы. А, так вот, идет, так, ретур, а, не, 0, если все успешно, или негативно, если ошибка. Есть ошибка, смотрите, есть очень удобная функция sdl getError, то есть если после вызова этой, к примеру, либо этой, либо этой, либо этой функции, ну, происходит ошибка, а каждая функция, если она может вернуть ошибку, она возвращает, давайте sdl, к примеру, create window. вот sdl create window. По идее, если э, ошибка создания, да, она вернет эта функция нул, нулевой указатель. Соответственно, если, к примеру, нул, мы спрашиваем, что это за ошибка. То есть, sdl get возвращает строку, ну, в, сиш, в сишном виде, в котором подробно описано, что за ошибка. Поэтому э, используйте эту функцию, очень хор хорошая и удобная. Так вот, так вот, если у нас э, значение негативное, значит произошла ошибка, и мы это все напечатаем, напечатаем. Ну, давайте вот так вот попробуем. Давайте попробуем запустить. Нет, не, все у нас создалось окно ладно экспериментировать сейчас не будем дальше если у нас все нормально и наша э, sdl была проинициализирована мы создаем окно соответственно с э, функция sdl create windows создает окно вот это у нас непосредственно оглавление то есть э, ну титл вот он да sdl tutorial вот дальше есть еще еще несколько параметров что это за параметры будем будем пользоваться справкой что мы здесь видим тайтл да? дальше дальше у нас x и y x и y это позиции на экране то есть если мы установим по нулям по нулям по нулям значит у нас окно будет в левом верхнем углу то есть инициализироваться Иначе же можно просто не высчитывать, к примеру, ваше разрешение экрана, а воспользоваться таким флагом set centered mask. Это означает, что окно будет по центру. Дальше мы ширину и высоту окна и еще какой-то флаг. Что это за флаги, ну, я думаю, вы сможете и сами почитать. И, и и и и поэкспериментировать а, вот в данном случае у нас прошу он где он шоу на шоу что-то я не вижу так а вот он о а, игнорируется так значит значит ладно ладно ладно не будем отвлекаться так вот ну это было из из из Давайте OpenGL поставим. Вот, говорит, игнорируется. OpenGL по ходу говорит о том, что Windows окно будет использовать OpenGL контекст. Или Windows окно будет использовать uh, Vulkan Instance. То есть, если Vulkan есть, то, то, то будет использоваться. Короче, короче, uh, что еще? еще, еще. А, ну смотрите смотрите по поводу по поводу по поводу вот этих флагов да есть windows центр или windows post undefined если undefined то undefined а, то то давайте посмотрим оно вряд ли по центру будет а не по центру Ну это наверное зависит от реализации но эти флаги эти флаги, вот я нажал F2 и перешел, и мы можем посмотреть их вот здесь. Вот есть Centered, вот есть Undefined, и вроде бы все. Дальше, дальше, мы создаем окно. После этого мы имеем указатель непосредственно на наше окно. Дальше, так как окно уже создано, нам надо получить непосредственно, непосредственно поверхность, поверхность для того, чтобы рисовать. И вот мы получаем, мы вызываем функцию getWindowsSurface. Мы указываем поверхность, какого окна нам надо получить. Соответственно, вот переменная, которая хранит указатель на эту поверхность. Вот, получили мы поверхность. Дальше, что мы делаем дальше? Мы вызываем функцию sdlFillRect. Ну, судя по названию, мы заполняем прямоугольник, то есть какой-то прямоугольник, да? То есть мы указываем, смотрите, взять вот эту поверхность. Что это за параметр? Сейчас посмотрим. И, и, и, и, Зарисовать вот таким вот цветом. То есть это в 16-личной системе. Но, я думаю, вы понимаете, что это значение 255, 255, 255. То есть здесь мы видим, залито все белым цветом. А, давайте попробуем изменить какой-то параметр. То есть в данном случае вот цвет будет вот такой. А, так, давайте посмотрим на эту функцию. Давайте посмотрим. sdl Ой-ой-ой, я чуть-чуть неправильно сделал. Сейчас, секундочку. Вот, будем открывать в новом окне. Могли бы здесь это сделать. Да, там в HTML надо кое-что поменять. И оно все, любой клик, кликал бы в новом окне. Так, так, так, так. Ну, пока открывается. апдейт. Что это такое? Это говорит о системе SDL. Что нужно обновить, обновить окно. Соответственно, происходит перерисовка. И здесь мы ждем 2000 миллисекунд, что в переводе на секунды получается 2 секунды. То есть мы ожидаем 2 секунды и у нас окошко автоматически закрывается. Давай так, открылось SDL FillRect. Что это такое? Давайте посмотрим на э, параметры. Это непосредственно первый Destination. Это наш наш наш наш непосредственно поверхность наша дальше ну это здесь указывается какой прямоугольник нужно закрасить то есть если ну значит все будет закрашено вот таким вот цветом По тому, что третий параметр это у int32 но эта функция переводит наш rgb в одно число ну да то есть из трех значений, там 255, 255, 255, мы получаем одно какое-то число, в котором все это зашито. Теперь смотрите, вместо null, по идее, можно же, можно же указать какую-то область. Давайте сразу же, не отходя от кассы, попробуем. R Rect, Rect это по идее прямоугольник. Но если вы не уверены, вы можете выбрать этот тип, да, вот э, описание типа, вот он тип. Нажать F2 и перейти непосредственно к описанию. Здесь мы видим, что четыре параметра. X, Y и ширина и высота. Значит, давайте зарисуем э, с X и Y 100 100 и шириной по 200, э, например, красным цветом. Попробуем, попробуем. А, значит, значит, э, ш, судя по этой функции, мы видим, да, у Указатель. но ну, объект у нас есть. Значит, мы можем э, передать адрес этого объекта. Вот, то есть взять ссылку. И давайте зарисуем не красным, давайте, а синим. Так, RGB. RID 0 будет Blue. 0. Ой, RG. Green 0. То есть три цвета. А Blue 255. Давайте запустим. И что мы видим? Все у нас получилось. То есть мы непосредственно непосредственно зарисовали а теперь давайте вот этот апдейт все файл сделаем перед отрисовка но ну, перед зарисовкой нашего синего квадрата как вы видите ничего не происходит не происходит потому что потому что потому что короче в конце надо говорить sdl системе что нужно что-то перерисовать а, вот ну думаю на сегодня все то есть сегодня мы создали первое окно как вы видите, ничего сложного нет. Очень легко и просто. Но пока. В целом, библиотека, как я уже увидел, написана для людей. людьми для, для людей. Вот. А вот. Это обновление. Это задержка в... в нужное количество миллисекунд. Ну и, соответственно, здесь у нас никакого цикла нету, У нас завершается программа. Мы уничтожаем окно, после чего бы была инициализация, это как бы обратная, да, а, завершаем все там подсистемы. Вот. Ну, на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.